Она поменяла все. Да. Там, да, пока да. 23 марта. 29. А что это было? 29 марта золото наконец-то было уравнено а, в правах. Вер... Вер... Вер... Золото вернули права металла. И теперь банки могут продавать золото не, ради... не как раньше, взамен у них были между собой 50 от стоимости, то есть была дискриминация золота. Почему? А за сто Не за сколько? И за 50% стоимости, а за 100% Ну это же они только между собой да, между собой, и между странами но все равно получается интерес и это, это позволит банкам больше покупать ну, поймут, что это золото как резервный актив, будет. да, золотой да. запас поэтому покупки золота сейчас будут увеличиваться и к осени планируют очень... поймите себе цифру к осени прогноз 1800 долларов за год